Святейся, что... Ваше Святейство, Ваше Высокопреосвященство, дорогие гости, я искренне рад приветствовать Вас в древних стенах грановитой палаты Московского Кремля. И от всей души поздравляю с поистине уникальным событием, подписанием акта о каноническом общении знаменующим восстановление единства Русской Православной Церкви. Именно это единство во все времена позволяло Церкви принимать самое деятельное участие в строительстве и укреплении тысячелетней российской государственности. Служило опорой и истоком ее нравственных устоев и духовных традиций. И потому восстановление церковной целостности, которое сегодня происходит на наших глазах, Имеет не только внутрицерковное значение. Оно является важным духовным стимулом консолидации всего православного, всего русского мира. Мира, который был трагически расколот в результате революционных событий и гражданской войны. Миллионы наших соотечественников, не по своей воле покинувших родину, были разбросаны по всему свету. И надо понимать, сколь тяжелые испытания им довелось пройти в эмиграции, чтобы по достоинству оценить миссию Русской Православной Церкви за границей. Она не просто берегла, как говорят, чистоту рис, но и в полной мере исполняла свой долг перед Богом и русским народом. В течение тысячелетий делила со многими своими со многими гражданами России, практически со всеми православными людьми, все тяготы жизни на чужбине, поддерживала миллионы людей, помогала сохранять не только веру, но и свое национальное лицо, родную культуру, язык, помогла, помогала сберечь сам дух России. Многие участники сегодняшней встречи прошли через противоборство и недоверие между церквами. Прошли они и через запреты и гонения на веру у себя на Родине. Но мы хорошо знаем, что все эти долгие десятилетия раскола, духовенство обеих разобщенных в частей Русской и Православной Церкви, глубоко волновала судьба нашего Отечества. Судьба Родины, за которую горячо молились и те, и другие. Сегодняшнее торжество стало возможным благодаря их доброй воле и искреннему желанию воссоединить православную церковь и тем самым возродить ее во всей достойной ее роли полноте и величии. Это возрождение произошло и во многом благодаря непрестанным трудам патриарха Московского и всей Руси Алексия II. Еще 17 лет назад страну после своего избрания на патриарший престол он стал инициатором преодоления раскола и начала диалога с русской православной церковью за границей. Мы воздаем должное митрополиту Лавру за его неустанные заботы по этому направлению. Закономерно, что этот диалог происходил при полной поддержке государственной власти Российской Федерации, а по большому счету стал результатом утверждения в нашем обществе конституционных принципов действительно свободного вероисповедания, результатом возрождения и обновления в России церковной жизни. За прошедшие годы у нас с Русской Православной Церковью сложились Беспрецедентные отношения. Беспрецедентные в решении ключевых общенациональных задач, социальных и просветительских. Неоценим вклад духовенства в поддержание межконфессионального и межнационального диалога и мира в России. Свой опыт подобной работы есть и у зарубежной церкви. Для нас он крайне важен. И я уверен, что единство церкви придаст ей силы, удвоит ее старания и заботы о нашем Отечестве. Уважаемые друзья, конечно, восстановление канонического общения – это только первый шаг взаимного сближения. Еще предстоит преодолеть немало последствий раскола, восстановить утраченные связи наших соотечественников с Родиной. И в целом предстоит укреплять единство народа и в России, и за ее пределами. Однако, главное, у нас есть общее и искреннее стремление к достижению благополучия нашего Отечества. Уверен, что важнейшая работа по объединению русского мира будет активно продолжена, в том числе с участием восстановленной теперь Русской Православной Церкви. Позвольте поблагодарить всех, кто приближал сегодняшние события, и пожелать вам многих лет активного служения людям Церкви, Родине и Богу. А те, кто поставил свои подписи под этим историческим документом, те, безусловно, вписали этим самым свои имена не только в историю Православной Церкви, но и в историю России. Спасибо. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Дорогие архипастыри, дорогие отцы и братья! Сегодня в сослужении иерархов нашей единой церкви, отечественных и зарубежных, мы осветили храм воскресения Христова и новомучеников российских Бутове. Ушло в прошлое гонение. На русской Голгофе, где были расстреляны десятки тысяч невинных жертв, возведен величественный храм. Возлюбленное Отечество возрождается, исцеляются раны, Превозмогается унаследованное со времен революции и гражданской войны разделение в обществе. Восстановленное в эти дни церковное единства позволит нам вместе трудиться ради того, чтобы традиционные для нашей Родины духовные ценности были основой ее творческого развития. И заграничная часть нашего церковного народа, общение, с которой мы долгое время были лишены, Примет полноправное участие в созидании России. Глубоко уважаемый господин президент, совершая нынешнее церковное торжество, мы вспоминаем вашу встречу с митрополитом Лавром осенью 2003 года. Тогда вы впервые пригласили владыку митрополита Лавра приехать в Россию и передали также наше приглашение. Знаем от зарубежных собратьев, что эта встреча была особенно важной, оставила большой след в их сердцах. И мы сегодня от души благодарим вас за этот ваш личный вклад в дело восстановления церковного единства. Верю, что доброе соработничество всех нас в духовном воспитании и укреплении исторической памяти русского народа будет способствовать процветанию нашего Великого Отечества. Я хочу от души поблагодарить вас за этот замечательный прием, который вы даете в Грановитой Палате Московского Кремля, где со стен Грановитой Палаты на нас взирают те люди, которые созидали Русь, которые посвятили ей свои жизни. И мы от души желаем вам, глубоко уважаемый господин президент, многой помощи Божией в вашем высоком служении Отечеству нашему и нашему народу. Позвольте мне поднять мой тост за ваше здоровье и пожелать вам и силы мужества совершать и дальше ваше высокое служение на многое и благае лето. Ваше высокопровосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, ваше святейшество дорогие наши архипастыры и пастыры прежде всего из глубины моего сердца я выражаю вам Владимир Владимирович сердечную признательность за ваше приглашение посетить вас за участие и совместную молитву при подписании акта о каноническом общении между обеими частями Русской Православной Церкви, за заботу о русском народе в Отечестве и в рассеянии сущем. Нынешний день я и мои спутники приняли участие Великом освящении храма, посвященного памяти новомучеников и исповедников российских, пострадавших в Бутове. Кровомученическая атосимия церкви. И сегодня мы видим, как подвиги страдания и смерть за Христа, мучеников 20 века, убиены от рук безбожников, ударяют души современных русских людей, которые находят дорогу к храму и возвращаются к своим историческим корням. В храмах они встречаются с Богом, приближаются к нему, освящаются и возрождаются, следуя примеру веры и верности своих предков, стоявших за правду, за наши свято-русские идеалы, которые мы старались сохранять в тяжелых условиях гроссения. И сохраняли для того, чтобы послужить России и нашему народу. Наш нравственный долг включиться в этот процесс возрождения, процесс возрождения России и до конца выполнить миссию русской иммиграции, то есть донести... До России великое наследие переданное нам нашими предками. Сей благословенный день и час нашего общения, молитвенно желаю вам, дорогой Владимир Владимирович, неосходивающей помощи Божией, внесении ваших высоких обязанностей на память о восстановлении полноты братского общения и единства с поместной русской православной церковью, которому и вы послужили. Прошу принять Прошу все. принять. Шейдар, образ курско и иконы Божьей Матери, путеводительница русского рождения. Пусть она охраняет вас, указывает вам пути и вашем служении русскому народу. Большое спасибо. you mm -hmm.